Дисклеймер. Данное видео не предназначено лицам меньше 16 лет. В видео присутствует очень много мата. Приятного просмотра. Я вас предупреждал. Так, что бы мне взять? Ещё? Ну, а мы еще раз пойдем И... на гидеон. Пожалуйста, не надо. Почему? Хорошая же карта. <связь> Готов страдать? <свис> а, <свис> но это не сравнится с игрой еще одного Но это не сравнится с, э, с игрой с нашими противниками на турнире. Играем, если комбинат Гедеон. Ай, почему же мы на этой карте? <свис> Вы бы еще знали, на какой какой раз. Блин, я помню, я как-то э, с <свис> братом играл, наверное. Я с Дорин играл со свиннером. Я такой, я что никого найти не мог вообще, а я. Это палач, да, это пирамида. Я э, прям слышал два отчетливо, но не мог никого найти. Не знаю почему. И мы, короче, вырубаем уже он и так далее. И видим, что наушники не подключены к компу. И мы уже думаем, что у меня шиза. Сильно. Ставь лайк, чтобы шить. борода <свят> а <Борода, кстати, свят> <можно свят> не пробил до да, меня баразде можно с помощью контра ходить да я знаю ты куда я ушел скоро карта кончится не трать что ты пытаешься найти я тотем маща Теперь у, меня, у нас новые бесполезные команде, да? Да, у нас теперь, у нас теперь Ой, бать твою, я испугался. Капец, он косо косой. Прям в, в недвигающий весенне попал. Я, я серьезно, я не двигался, он промазал. Я испугался этого. Блять, По борозде можно А как ты попал, браток? Ага, я а с маньяком он... буду... Магину? Да. А, окей, я просто подумал, это приколист что СМ2 тупо стреляет. Ну, СМ2 он тоже стреляет. Да. Он Жим меня бросил... керамида головы, кто-то кинул ски господи. Удалите ее. игры, пожалуйста. Ты не знаешь, скине нормальные? Я купил... Да, не жирый. Нахры шуметь рядом не со бывает. мной, пидор. Берете и подставлять, берете и подставлять, скотина Руинер, Гераркер. А, а когда ты успел за, за моей спиной идти, а? Кто я? Пирамидыч. А, пирамиды. Ну каким-то образом ну, как за моей можешь, спиной ушел. Я надеюсь, что Джейсон хочу Джейсона выпустить в игру. А, Джейсона никогда, наверное, не добавить в игру. А, Из авторских прав. Ну так, понятное дело. А, туски, Ну так они могут выкупить права они же Дима Гаргона добавили. И кто там еще? У Джейсон. Нет, ладно, у... ладно Лад... Лад... Майкл Майерс это. <гоняр> Че, Тинкер что ли? Да. Окей, что? Он меня бросил. Он меня бросил. Хорошо. Я побежал. Банк. Ты тупая? <связывается> тупая? Она рядом с маньяком прям в, пол, в шла. <связывается> а как ты попал, пидор? Осуждаем, кстати. Ха-ха-ха Сбегай, ракота. Mm -hmm. Да не за мной беги, а сбегай от меня, от маньяка. Я же тебя спас фонариком. Ну сейчас был второй раз писать. Понять бы, где он? А клетка, Блеха. Вот урятелился. Законтрел но... меня, где теперь? Я не вижу, а вижу его. У него я заорал, я пойму, потому что я, я засилился. понял, у него, у его у его основной перк. Ну, сейчас он к нам пойдет. Он неподалеку рядом со мной. Да он за мной бежал. А, Молодой. Прямо около него. Бля, хуй. около чувака с клеткой. Сука! А -а -а. Ох. Я тогда пойду спасать, да, чувака с клеткой? Да он ря... Я рядом с чуваком Ах, с клеткой. Ты, ты, ты, ты. Я не могу перетянуться, он мне мешает. Они типа так будут, да? Ну, а если так, то он умрет. Ну, если так, он умрет, да. Все, сбегай. Я его спас, главное. Я главное спас чувака. Он мог умереть. А, он и так умирал. Да, он и так умирал. Но я застаю его спас. Ну, кстати, всего одного поверхня, на сейчас третий день будет. Ну, Понимаешь, я его в одной палетке толкну монтировал. Капец, он промахивался. А я его прям... я не вижу у вас, мне все пота. Блять, какой аутист на карточках ползет. Я? так Да ты хилишься, я вижу там генератор. О! Я не хим, я генчин. полезно капец ракота капец ты засала просто меня долечивать блять какая ты тупая аккуратно заматы кстати могут демонетизировать видос сейчас политика ютуба странная некоторые видос демонтизируют демонетизировать некоторые нет сука но сейчас кстати не Элоди убил, сейчас просто страшный суд, потому что Нет. Там ничего. Аптечка. Фиолетовая аптека, нифига. Фига я мажор тебе. А, ну вот он додумался. Стало страшный суд. Я его два раза сцепил. А -а -а. Сейчас бы в 2021 году учетник подать. Я его ослепляю, а, когда нет, он умеет Я его тупо ослепляю. Он промазал. Да, тупо было бежать по прямой. Тут уже мой косяк. Нет, Так что отбегает ну, а, ну, они ну, они что-то с анимацией, где на здесь? Блин, прямо, когда ты чинишь, то... короче. Ну, это пхеер. Ладно, хорошо, надо пусть я уйду. не ну, Меня пытался. Что тебя зафармить? Клетка идут. А, ну ладно. А, где клетка? Не а знаю. Клетка. Понятно. Жопи минира. И рядом с ним, я тебя понял. Генератор. Да, что? Ой, он прав тут, кстати. Нет, не смотри в сторону. Да бляха мухать ебись от меня. Да, иди. Иди к слабым. Я тебя отманцую. Я тебя в одной палетке отманцую, косой пара, ты, Отстань, уходи. <связано> не рад. Ты не самый желанный в семье. Я тебе признаюсь, Ты не самый желанный ребенок в семье. <связано> вот поэтому ты носишь такую большую маску, да? Ой, бать ты! Сука, ты! Он прыгает! Ааа, в смысле, что он тут делает? Тут заказ обойти можно. Я не знал. Бляааа! Все, ты умираешь! К сожалению, но ты умираешь. А у меня оставил. Он меня Ой. оставил. А у тебя. Есть? Да. Зафарми меня, Ракота. Что? Ракота, пожалуйста, зафармь меня. Мама точно, какая разница, я же в клетку отправляюсь. Ракота, давай, пожалуй. О, клетка. Привет. Как дела? Нормально. Как, как там сво ничего? А ты где? Я перед тобой. Нормально. А, вот. Да, вот ты, я вижу. Нормально, так, скилл-чеки Ничего нового. Тапни меня, не меня, не меня, не меня, не меня. Все, удачи вам. Что ты пальцем тычешь меня, слышь? Че она? Все, ты умираешь. Я не умираю, Спасибо, я хихик. Я успею, не успею, успею, не успею, успею, не успею. Успею, не успею, успею, не успею, успею, не успею, успею, не успею, успею, не успею. Нет, не успел. Мать твою тараза. Ладно, кем подкажись. Или это он сверху, я не знаю. А, он за тобой фарлан. В смысле за мной, я лечусь тут. Нет, а ты лечишься? А в кого он стрелял тогда? Я не знаю. Я на втором этаже лечился. Бля. У такая бог. связка, которая меня без стала дохода, пусть небрежно, не с них ужасная связка. Ну, ну, ну, что, у нее ее нет. У нее фонарик заканчивается. Даже на, на один высел не хватит. Вроде бы вот 20 я... Вроде двадцатка но вроде все равно трудно. Ясно, пока. Нет, он с добавил. Нет! Нет! От... Уходи, я умираю, брата не души. А он меня потерял. Бляха. Зато меня нашел. А, ну это хорошо, я зафиксировал. Он куда телепортировался? Ой, он сейчас Ну то вот я и говорю. Он, ты что? Он пропал, Че, проверь за волю. каким образом? Сейчас смешно будет, если я из-за этого не смогу дохииться до полностью. При угадай, что случилось? Что случилось? Ну, я бы полностью полностью. Из-за того, из того, что какой-то баг случился, я не смогу Меня бы захитить по-хорошему. Слепые стреляешь, да, модень? Я прям там. Кто-то карту нас А, я слепил его. Я все, вот... у меня как раз фонарик закончился. Все да, файрик кап капец. А я не прям случай. У него тинкер сработал, пе! Офигеть. Я прям к нему вышел, да, у него тинкер. А, все, я умираю. А, нет. О, через палец, наверное. Нет, полет, палет. А, блин. Он меня скинул, Я под палец ползну. А, мемента. Нет, не души! НЕ ДУШИ! Ааа, да? Реально? Ты, типа, меня так спасти надеялся? Спасибо, спас меня, брат. Не за что. Зафармил. Теперь мне пизда. А, спасибо. Реально. Да, теперь тебе конец. Ой, я на плюсах играл. Мне... Задание, убегайте от убийцы. Суммар все 60 секунд. Я убил 59 секунд. Да, у меня такая же хрень была. Поезжайте. Хуй едь. Да не у меня! Знаешь, что я хочу сделать? Допустим. Ха, Рокон сразу же без Ты назравил пирамиду. Бера... Бля. Пирамидочная. Я знаю, я специально ну, это не не сделал. Да. Я, я знаю, я специально это сделал. Я уже это предсказал, да. кстати, я... это не знаю, я так я Это было очевидным ходом, чтобы выжить. А что она будет прятаться, пока я буду заводить генератор? Пусть тоже страдает. <с <с я страдаю за Это называется анархия, выживает только сильнейший. энергия. А, Когда мне эта бараза спадет, капец. Меня же сразу Да? На мне бараза стоит. У него тенкер сработал, кстати. Ну, у тебя на экране бараза, да, но... Да. У тебя на экране бараза видно, но то, что у тебя это катело, это эффект не висит. На, на тебе сам эффект не висит. На мне висит эффект. Нет, не висит, я вижу только то, что у тебя борода на экране, а сам эффект нет. Ракота, я тебе тупо твою жопу спас. То, что Тинкер активировал. Охота чини. Дочини, да пожалуйста! Рокота. Умоляю! Дочини, да мой гений. Она только начала, там, там Она <связь> Блять, я же упаду, Ракота! <рекл> Ч за хуйня было? Почему он не попадает по тебе? Он второй раз по тебе не попал, где ты это видел? Да Дочини мой денег пожалуйста, умоляю! Дай мне адреналин! <рекл> Аутистка, ты же видела, что я тот генератор чинил? У него тинкер сработал, значит, дочинивай мой генератор. 90 процентов! Спасибо, уходи. Найди ракоту. И спаси меня. Ой, то есть. Убей Мне ракоту. Мне 75. 75. А, вот почему он ушел. Давай, ракот. Блять, аутистка. Она в шкафчик. Да я... да я вижу, что она убегает. Сейчас пройду я руки побольше. Ракота, ты нас обоих убьешь. Ну, блядь. То, куда я, я... Сейчас ты орешь, я даже в наушниках слышу, как ты орешь. Ты у меня просто бомбит. Спасибо, конечно, то, что ты меня спасла, все такое, но... Ой, ебать. И ты, я... и ты это знаешь. Я это не отрицаю. Так, сейчас же ещё раз тинкер складывается. Хотя, по моему, что-то, мне кажется, у него нет тинкера. Сейчас проверим. У него террора нету. Нет, тимкера нет. Тинкера нет. Он сейчас не сработал. Он заява дебиджет. Тинкера нет у него. Потому что у меня денег было выше 80%. Адрик, нет, Адрик, нет. Адрик! Адрик, да. Адрика у нее, кстати, нет. Ну, я поздно сказал, наверное. Я надеялся на то, что у нее Адрик. Нет, у нее. А, у нее этот билд у нее противостояние, которое когда полезки дашь выдержка и стояк и этот со страданием. Я бы тебя ну, убил, как? но но мне нужен фарм. Ну к сожалению. Не, но, к сожалению не Ой, блять, она. Какой внезапный хуй. Никто видимо не сдирает. Ооо, это гений игры. Ты стайки, Не убивай, пожалуйста, меня, пожал. Что ты делаешь? Что ты делаешь? А, ты хочешь как раз по красоте убить? Ясно. Рендер на максимум. Чао! Че! Чао! Она сбежала! Ракота! с собой за то, чтобы она Зато я ска... пас Я выполнил приказ. Капец это долго. Капец это долгая игра была. Okay. Uh, помни меня. Смертельный узер. разлад мелец. А, у него тинкер был. А, ну... О, да, круто, у меня три, три радужных а э э э э э абонента. И мне дали три, да. Рин. Ладно, он неплохо отыгрывал, у меня до, мак... до последнего оставлял в живых. Он меня 10... мог 10 раз убить. Чего? Нет, Бин Нюрса. А, он понимает на русском. А, нифига. Хорош. Ну, по многие кто-то как, как раз перед каткой э, обсуждали, что никто за копы не играл еще. И тут она ура ура мои майн суров и скин окей заби на него я хочу